Сегодня разберемся с таким вопросом, могут ли кредиторы уже после проведения процедуры банкротства, после ее окончания, когда с человека были списаны все долги, заново обратиться в суд за взысканием долгов и чем это может обернуться, если они так сделают. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Гулян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк на видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться! Итак, в нашей практике периодически встречаются такие ситуации, то есть они бывают крайне редко, но все-таки они бывают, когда кредиторы, это могут быть банки, коллекторы, микрофинансовые организации, неважно, кто-то из кредиторов, после того, когда с человека уже полностью списали все долги, процедура была... Процедура банкротства была завершена, человек получил определение, что он больше никому не должен и все его обязательства аннулируются. И вот через какое-то время, через месяц, через два там, или даже вот через полгода кредиторы подают заявление в суд о том, что они хотят взыскать сумму задолженности. И здесь, соответственно, нужно разобраться, чем это грозит и как действовать в этой ситуации. Нужно ли на это как-то реагировать или можно просто оставить все как есть. Во-первых, что скажу, что... Процедура банкротства она предусмотрена законом. То есть списание долгов предусмотрено законом. Это делается не на основании чего-то мнения или какая-то схема, махинация. Нет. Это закон, федеральный закон, на основании которого с человека списываются долги. И, соответственно, если эти долги уже были списаны, то они не возобновляются. То есть нет какого-то срока давности у процедуры банкротства. Нет каких-то обстоятельств, при которых долги, которые уже были списаны, могут вновь обрести свою силу и их опять могут взыскать. Такого нет. И тут возникает вопрос, если эти долги возобновить уже никак нельзя, человек, человека освободили от этих долгов, то зачем тогда кредиторы подают в суд и на что они вообще могут рассчитывать? Первое, что нужно сделать в этой ситуации, это не паниковать, успокоиться и разобраться в ситуации. Потому что у нас бывают разные случаи, кто-то спокойно к этому относится, что на меня подали в суд, просто уточняют, что делать, нужно что-то делать или нет. А бывают, у нас были случаи, когда люди достаточно эмоционально начинают реагировать, что как так, вот ваша процедура банкротства, это все фигня, меня обманули, с меня заново пытаются взыскать долги. No, God, please, no, no! И, конечно же, такого делать не нужно. Почему? Потому что мы, естественно, то есть не мы, никакая любая другая компания, и вообще никто не может повлиять на действие кредиторов. Ну то есть, например, они решили, что мы хотим заново обратиться в суд, и, естественно, у них есть на это право, то есть обратиться в суд — у них есть право. Да, в принципе, ваш сосед может обратиться на вас в суд с каким-нибудь заявлением, что вы мошенник или, да неважно, любую придумать историю. И с этой историей обратиться в суд. На самом деле, у любого человека или компании есть такое право и запретить им этого никто не может. Но дело то не в том, что могут они обратиться или нет, дело в том, что на что что они могут рассчитывать. То есть, если они обращаются в суд, то в суд они обратиться могут. Но, так как долги были списаны по закону, а не по каким-то там э, непонятным основаниям, то рассчитывать в суде им, естественно, не на что. И э, суд просто откажет им в удовлетворении их исковых требований. Что мы рекомендуем делать в этой ситуации? В любом случае, если вас уведомляют о том, что подано исковое заявление, например, в районный суд, о том, что такая, например, компания, банк, либо коллекторы пытаются взыскать с вас тот долг, который был уже списан, в любом случае нужно подготовить возражение на исковые требования, в которых указать, что я был признан банкротом, что с меня эти долги списали, и в соответствии с этим считаю... Их требования необоснованными. Этого будет достаточно. К возражению вы прикладываете определение о том, что с вас сняты все обязательства и долги вы эти больше не должны возвращать. Вот. И, соответственно, отправляете также в суд. Можно просто заказным письмом, либо принести в канцелярию суда То есть это уже не важно. И для чего нужно это сделать? Естественно, судья, когда посмотрит, исковое заявление от кредиторов должен сам разобраться в этом и вынести решение о том, что их требования не обоснованы. То есть отказать им в удовлетворении исковых требований. Но в любом случае мы все равно рекомендуем это сделать, подготовить возражения и отправить их. Потому что ну, тоже бывают разные ситуации и суды у нас тоже не всегда адекватно рассматривают дела. Поэтому, естественно, лучше подготовить возражения, чтобы, ну, чтобы просто обезопасить себя. Чего точно не стоит делать, так это паниковать эмоционировать по этому поводу, потому что вы должны знать, что закон здесь на вашей стороне, и вам достаточно легко будет отстоять свои права. И э, это то, на что нужно опираться. А вот на чью-то, за чью адекватность, к сожалению, мы отвечать не можем, потому что, естественно, действия кредиторов в этой ситуации не просто неадекватны. Либо они рассчитывают просто на то, что, знаете, как, ну, прокатит. Условно, да, можно так это назвать, что мало ли вдруг что-то там получится. Ладно! либо вдруг человек испугается и пойдет с ними как-то договариваться на какое-нибудь мировое соглашение давать отдавать им какие-то деньги. То есть, ну, действительно, потому что люди у нас боятся и часто вместо того, чтобы разобраться в ситуации, э, начинают паниковать и делать какие-то неправильные действия. Возможно, на это кредиторы рассчитывают. Вот, я не могу знать, на что они рассчитывают, потому что по закону у них нет никаких прав. И вы, самое главное, тоже должны это знать. Друзья, а теперь важное отступление. Мы строим самое большое сообщество, которое будет помогать людям быстрее избавляться от долгов или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 обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией и наши опытные юристы подскажут какой вариант решения подходит именно для вас и как мы можем помочь вам в решении данного вопроса вся подробная информация и необходимые ссылки будут в описании к этому видео если вы проходили процедуру банкротства причем неважно в нашей компании либо с какими то другими юристами то я думаю все что вам в первую очередь нужно сделать это позвонить тому юристу с которым вы проходили процедуру банкротства и объяснить ситуацию то есть ну, мы для своих клиентов без проблем подготовим возражения на исковые требования, думаю другие юристы тоже это сделают. Вот, поэтому еще раз просто повторюсь, что в этой ситуации нет ничего страшного, здесь закон на вашей стороне, и в принципе переживать тут нечем. Ну а если для вас вопрос с долгами до сих пор не решен, и вы не знаете, что с этим делать, не знаете, как разобраться с своими кредитами, микрозаймами, с коллекторами, то для этого у нас есть бесплатная консультация. Мы всегда будем рады вам помочь. Чтобы обратиться за бесплатной консультацией, переходите по ссылке в описании, оставляйте свою заявку, и наши юристы с вами обязательно свяжутся для того, чтобы подробно разобраться с вашим вопросом. Друзья, обязательно пишите свои вопросы в комментариях, все, что относится к банкам, коллекторам, микрофинансовым